Сегодня мы поговорим о силе убеждений. Мне очень понравилась фраза одного моего клиента. Ну, убеждение это же такая вещь. Сегодня есть, завтра нет, сегодня они одни, завтра другие. И мне очень понравилось такое убеждение. Думаю, ой, как здорово, когда у тебя есть э, э, такое убеждение, что убеждения не важны. Но видео будет, конечно, о другом. О том, что... Мы говорили уже не раз, как работает система Я-Мир. Мир всегда мне скажет «да». И я расскажу просто реальную историю, которую мне рассказали буквально вчера. Я встречалась с одной женщиной, возраст которой был 60. И она жаловалась на поведение супруга, то, что он упрекает ее в том, что она транжирит деньги. И говорит ей простейшую фразу. Зачем тебе все это? Куда тебе тратить деньги? Зачем тебе э, что-то нужно? У тебя все есть. Тебе это не надо. Куда тебе тратить? Что тебе нужно? У тебя все это есть, я тебе все даю. Ну и так дальше. То есть он ей всячески объяснял, что ей уже пора э, одуматься и доживать свой век. Она очень сопротивлялась этому моменту. И э, в разговоре, совершенно случайно, она вдруг говорит... Когда она была молода, я не знаю точно возраст, она говорила, что... А 40-летних она думала, что они старые. А маме было 65. И тогда она думала: Господи, ну что ей нужно? У нее же все есть, ей же ничего не надо. А куда она тратит деньги и так далее. Как она там живет? Зачем ей эти. Что ей нужно? У нее все есть и все было. Когда она это сказала, я говорю, ну, надо же, ваш муж говорит вам вашими же словами. Она в смысле? Я говорю, в том смысле, что как вы тогда думали, сейчас вам, в этом возрасте, когда вы примерно достигли возраста, который вы не могли понять, вам объясняют и говорят вашими же словами, а что тебе нужно, зачем ты чего-то хочешь? И теперь вы можете прекрасно понять свою мать, что ей нужно было, чего она хотела и так далее. Да, вы не похожи на маму, но когда-то давно, 40 лет назад, была какая-то фраза, была какая-то мысль, было какое-то убеждение которое вы решили проверить или которое с вами прошло всю жизнь. И это убеждение проявилось только в том возрасте, когда оно смогло проявиться. Не могли же вас, в 20 лет вам сказать, что в 65 вам ничего не надо, в 70 вам ничего не надо, в 60 вам ничего не надо и так дальше. Естественно, вам могли это сказать только тогда, когда вы достигли того возраста, который вы не понимали. И тогда вам говорят ваши же слова. И тогда система я мир работает. Она, в принципе, работает всегда. И здесь есть видео по этому поводу. Эта система хорошо работает. Так вот, есть великая тайна. Это тайна, наверное, всех времен и народов. Более того, об этом говорят очень многие люди. И я слышала такую версию, что про все, что я говорю, написано в Библии. Возможно, чуть-чуть по-другому и на другом языке. Очень многие различных психологов, целителей, астрологов, эзотериков, они, люди, могут называть себя как угодно. Они разными словами, но говорят примерно одно и то же. Когда мир скажет тебе всегда да. Говоришь ему, что все плохо, он скажет да. Говоришь, что все хорошо, скажет да. И поэтому великая тайна заключается не в том, что есть система Я-Мир, абсолютно. А великая тайна заключается только в том, что в эту систему, в мир а мир это все то, что не я. Есть я ограничим это телом, а есть не я, это есть мир. Так вот, этот мир можно послать все, что угодно. На этом основаны аффирмации. На этом основан аутотренинг, на этом основаны различного рода убеждения и работа с убеждениями. Если мы подловили какое-то убеждение, вот как я сейчас рассказала, убеждение очень глубинное, потому что его возраст примерно 40 лет. Вот. И с этим убеждением прям совсем работать, сегодня сказать, что в 60 лет, Женщине ничего не нужно, а завтра сказать, что в 60 лет женщине нужно, скажем так, она так говорила, что ей нужно, что у нее много потребностей и так далее, но ее не слышали окружающие. То есть работало ее предыдущее убеждение. А с самим убеждением она в принципе не работала. И нельзя сегодня сказать одно, завтра другое. Так не получится. Это раз. Во-вторых, когда я ей сказала, что у вас есть потребность, она со мной горячо спорила, и ее понять можно. Как это у меня потребность? Нет у меня такой потребности. А, конечно, нет у вас такой потребности, чтобы мужчина так говорил. И если бы она не начала рассказывать свою историю, я бы ей очень сильно поверила. Но если с вами люди ведут себя так, как-то так, не суть вопроса, то они ведут себя так именно с вами. Как это не больно звучит? А, потребность была у женщины не в поведении ее мужа, а потребность в понимании, как это, чтобы в 65 человек нуждался. И ей объяснили эту потребность. Правда, чуть раньше начали, но это уже издержки производства. Итак, когда мы подловили какое-то убеждение, что можно сделать? На мой взгляд, самый простой способ, и, наверное, он где-то описан в наших видео, это конструкция так называемые паровоз и вагоны. То есть паровоз мы оставляем. Что нужно людям в 65? У них же уже все есть. Это паровоз. А потом мы вставляем то, что нас устраивает. Что людям нужно в 65? Ну, оказывается, у них есть свои потребности, их можно удовлетворять. Либо но я в этом возрасте имею потребности, и мир мне может помочь их удовлетворять, и так далее. То есть попробуйте, как вам удобно. А, все женщины, все мужчины, но есть одна или один, который подходит мне для создания семьи. Это паровозик с вагоном. Убеждение, как... Вы заметили, очень хорошо работают. Даже если их работа отсрочена по времени. И если вы заметили, что с вами кто-то себя ведет как-то не так, как вам нравится, попробуйте проследить свои убеждения. Возможно, когда-то очень давно вы что-то говорили на эту тему. И говорили примерно теми же словами, которые сейчас вам не нравятся. Такое не так редко бывает. Однако... Людям проще поменять людей, чем покопаться чуть-чуть в себе. Однако, как говоривают математики, переменами слагаемых сумма не меняется. Математика первый класс. Попробуйте откопать что-то в себе и это изменить. И когда меняюсь я, меняется мир. Я терпеливый человек, да. О, я счастливый человек. Да. Я хороший человек. Да. Я плохой человек. Да. Я человек. Да. Представляете? У него есть одно слово. А вот у вас их очень много. Подумайте, как жить с этой системой. Возможно, у вас все самое интересное еще впереди. И спасибо огромное людям, что они помогают делать меня лучше. И, возможно, кому-то помогают еще. Спасибо.